Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Мой похититель стал моим парнем! Именно так звучит название этого видео. И сейчас, перед тем, как мы начнем смотреть нашу историю, отчет удачи, как всегда, для вас с любовью. Итак, все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю, успевайте ставить. Три, два... 2... Один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам, мои хорошие. Ну, а мы начинаем. Мой похититель стал моим парнем. Мама дорогая, погнали. Я шла в школу и вдруг почувствовала, как кто-то толкнул меня. О, фига толкнул. Закричала я. Я упала на бок, но не успела подняться. Вдруг кто-то надел на меня наручники. Поначалу я подумала, что это мой парень, и решил со мной поиграть. Я уже несколько недель посылала ему сигналы. Ну... В смысле? Какие сигналы, когда тебя кто-то... Подожди, стоп, вот эта девочка позитивно настроена. Тебя кто-то сносит, ты не видишь, кто ты, падаешь нафиг, тебя пристегивают наручниками, ты такая... Ну и игры у вас, ребята. Тут я услышала, как подъехала машина, и голос. Держи дверь, скорее! Что? Когда я поняла, что на меня напали, я начала звать на помощь, но вокруг никого не было. Я пыталась освободиться, но мой похититель был сильней. Он не отпускал меня. Ужас какой! Потом он затащил меня в микроавтобус и закрыл дверь. Мама! Я страдала клаустрофобией, так что вскоре потеряла сознание. Мне кажется, клаустрофобия здесь не самое страшное, что может произойти с девочкой, которая пристегнута наручниками, которая едет непонятно с кем в каком-то, блин, микроавтобусе. Том, я очнулась с ужасной головной болью. Я лежала на кровати в старой пыльной комнатушке. Я немного растерялась но потом вспомнила, что произошло. «Кто, черт возьми, привез меня сюда?» Я подошла к двери и начала изо всех сил стучать. Бесполезно. Я кричала, «Выпустите меня отсюда, эй! Кто-нибудь, выпустите меня отсюда!» Кто-то ответил, «Эй, ты, мы придем через секунду!» Я перестала кричать. Я прижалась ухом к двери, пытаясь подслушать, и услышала, как кто-то говорит, «Это не она, идиот!» Я же говорил тебе, что она блондинка, а у этой коричневый. Короче, я поняла, это организованная группировка. Они должны были украсть какую-то девушку, но произошла ошибка, и они украли не ту. То есть, прикинь, насколько тебе не повезло сегодня, что тебя перепутали с другой девушкой, и тебя просто украли за место другой. Не повезло, так не повезло. Стоп, они говорят обо мне? Я услышала приближающиеся шаги. Я сделала два шага назад. Дверь открылась, и вошел молодой человек. Он был таким красавчиком. Уу. Прям как Ной Сентинео. Он посмотрел на меня и сказал, «Слушай, прости, это была игра, мы собирались инсценировать похищение одной девушки, но в шутку, но мой друг выбрал тебя по ошибке». «Что?» Я закричала, «Да вы что, издеваетесь? Вы чуть не довели меня до сердечного приступа, а ты говори, что это игра! Я сейчас вызову полицию!» Парень испугался и занервничал. Я смотрела на него, дрожа и не зная, что делать. Он сказал, Прости, ну, клянусь, это была всего лишь игра. Мы вовсе не хотели тебя обидеть. Мы планировали разыграть друга. Пожалуйста, мы просто два глупых старшеклассника. Видя его таким, Расти... Господи, ей просто сейчас невероятно, невероятно, невероятно повезло. Подождите, какова вероятность, что тебя кто-то ворует, пристегивает наручниками, а потом в комнату заходит мега-красавчик, который еще перед тобой извиняется. Ей, короче, не повезло и повезло одновременно. Так, такого не бывает. Мне бы так точно не подфартило. Смотрим. В напряженном я почувствовала к нему симпатию. Я саркастически ответила, «Вы неудачники! Я думала, что вы крутая банда, которая похитила меня, чтобы шантажировать моего отца! Отойдите, мне нужно идти!» Я взяла свою сумку и направилась к двери. Парень улыбнулся и сказал, «Ого, так просто!» Я ничего не ответила. Я просто вышла, заказала такси, вернулась в школу, как ни в чем не бывало. Они просто испортили мне утро. Вот и все. Я думала, что больше не увижу этого парня, но, к моему удивлению, через неделю я увидела, что он работает в фастфуде, который недавно открылся в этом районе. Он был кассиром. Увидев меня, он сказал, «Это же самая сильная девушка!» Я улыбнулась и ответила, «А вот и самый слабый парень!» Он засмеялся и поставил мне сдачу вместе с бумажкой, на которой был его номер. Там было написано, я бы пригласила. Я просто угарала над этой анимацией, над этой мимикой. Это так прикольно. Вообще ситуация, конечно, типа фанфик. Но посмотрим, что будет дальше. Тебя куда-нибудь. Вот мой номер, если интересно. Сначала я не хотела ему звонить. Но потом я все время думала о том, какой он милый. И что мы будем отличной парой. Меня никогда раньше не было, парня. Я очень хотела с кем-нибудь встречаться. Поэтому вечером я отправила ему сообщение. Попьем кофе завтра в пять часов у Джоджо. -Джо, Эми. Он тут же ответил: Конечно, чудо, женщина. И вот мы встретились. Был так очарователен, как будто он прочитал волшебную книгу о том, как быть идеальным парнем. Он принес красный цветок. Он протянул его и сказал: Вы так похожи, мягкие и потрясающе красивые. Я растаяла, и вскоре мы начали встречаться. Блин, что-то он стерет. Он, возможно, прочитал различные книжечки по поводу того, как соблазнять женщин. Так он еще и украл ее до этого. Мамочки. Я влюбилась в него, и вскоре я пригласила его к себе домой. Так, Но так. он был ошеломлен увиденным. Он не знал, что мой отец был настолько богат. У нас был особняк. И у меня было все, о чем могла мечтать девушка моего возраста. Я бы сама к ней сходила. Ну, он чувствовал себя так неуверенно. Я заметила, как он смотрит на все с таким потрясением, будто не думал, что окажется в таком Пикачу! месте. Пикачу! Что-то не так? Спросила я. Он пробормотал. Нет, нет, просто ты очень богата. Мой пап... Ну да, она богата, он кассир. Мне кажется, любого бы молодого человека это немножечко насторожило. Во-первых, батя может не согласиться, потому что в богатых семьях зачастую выдают за принцев, как бы, да? Ну вот так скажем. А, и к тому же она не знаю, способна ли жить другой жизнью. Она привыкла жить богатой жизнью. Ну, возможно, любовь все решит. Посмотрим. Я. Я сказала это в надежде, что ему станет комфортней. К сожалению, этого не произошло. После нескольких визитов мой дом Нолана все больше и больше раздражало то, что у меня было все. Он подсознательно думал об этом все время. Когда он покупал мне коктейль, он говорил, «Ты, наверное, пробовала лучше». А если дарил подарок, он говорил, «Прости, только такой я мог купить». Его комментарии выводили меня из себя. Однажды после одной такой реплики я начала ругаться. Я ответила, «Эти комментарии делают тебя неуверенным. Ты мне нравишься таким, какой ты есть». Но он не поверил мне. Он саркастически ответил. Короче, у него жесткие комплексы, прям жесточайшие. Это знаете, как бывает? Давайте рассмотрим другую ситуацию. Парень так себя, а девушка очень красивая. И парень начинает ее одевать в какие-то шмотки мешковатые, чтобы никто ну, не смотрел, никто ее не украл, никуда она не ходила, с друзьями не общалась и так далее. Тут такая же примерно ситуация. Он считает себя будто бы недостойным ее, несмотря на наличие у нее чувств к нему и на то, что он красавчик, как мы узнали в начале серии. Смотрим. Я для тебя игрушка. Это привело меня в бешенство. Он будто не слушал, что я говорю. Я спросила, о чем это ты? Он ответил, ты просто играешь со мной. Посмотри на меня. Смотрите, в меня влюблены. Его слова вызвали у меня отвращение, поэтому я закричала. Раз ты так думаешь, что нам вообще не стоит встречаться... Он просто сказал, отлично, а потом он ушел. Я не могла поверить своим глазам. Он просто развернулся и ушел. Я думала, что у нас самые лучшие отношения на свете. Но, видимо, ошибалась. Но он просто исчез. Он вообще не пытался связаться со мной. Это разбило мне сердце. Короче, он просто исчез из-за своих же дурацких комплексов. Это какой-то кошмар. Это у меня у подруги была тоже такая ситуация, но только там не из-за денег, а из-за того, что она шикарная. Она шикарная женщина. Шикарная девчонка просто. И у него постоянно были какие-то комплексы. Хотя она его любила до да безумия. Она же не виновата, что она вот такая. сердце у нее такое любящее. Но ему было этого недостаточно. Он всегда казалось ему, что она его не любит. Бред какой-то вообще. Сам. Вот это горе от ума. Сам пострадал от того, что себе надумал. Ужас. Но раз он так захотел, пусть будет так. Но две недели спустя я застала его за ужином О! с Тамар. Тамар была одной из моих школьных подруг. Она была Ким Кардашин из нашей группы, самой богатой и самой избалованной из всех нас. Но я перестала общаться с ней, потому что она была слишком занята собой. Так, так, она так. всегда обвиняла меня в том, что я завидую ей. Если мы покупали одинаковые платья, она всем говорила, что купила его первое, что у меня нет чувства стиля, поэтому я копирую ее. Но это было неправдой. Я знала, что отец Тамар богат, богаче, чем мой отец, но я довольствовалась тем, что имею». Поэтому я просто не общалась с ней, потому что не любила негатива в жизни. Но это заставило меня задуматься. Как... Как все сейчас резко завернулось? Подождите. Он страдал, что она богатая, и... Тут же встречается еще более богатая девушка. Подождите, подождите, подождите. Может он хочет подарков? Может он Альфонс? А вот эта девочка не дарила ему подарков. Его это бесило, может быть. И он вот этим вот своим вот этим поведением пытался ей показать, чтобы она его как бы одаривала. А это может одаривать. Подожди, сейчас мы разберемся. он оказался с ней. Ему было комфортно встречаться с богатыми девушками. Так, форму. Это меня беспокоило, и я решила спросить об этом Тамар. Я написала ей через Инстаграм. «Привет, я видела тебя на днях с Ноланом. Как вы познакомились?» Она ответила. «А что? Ты что, ревнуешь? Он такой симпатичный, да?» Мне стало неприятно, но я все равно написала. Вовсе нет. Я думаю, что вы отличная пара. Мы просто дружили. Интересно, как вы познакомились? И к моему удивлению, она сказала. Это довольно забавная история. Я поняла! Я все сейчас поняла! Слушайте сюда. Короче, изначально они должны были похитить ту девочку-блондинку, как они говорили в начале, но они перепутали и похитили эту но в итоге он все равно добрался до той. Это странно. Но он похитил ее по ошибке, когда играл в игру со своими друзьями, и они сразу же поладили. Ха-ха-ха. Вот придурок. Это что, такой способ цеплять девчонок? А, да, получается. Слава богу, мы больше не вместе. Много было грустить после разрыва с ним. Она может встречаться с ним столько, сколько захочет. На следующий день папа позвал меня к себе. Он был встревоженным. Что Он Украсил меня... Дорогая, ты не видела мои Роликс? Я думала, что они здесь. Я ответила, нет, папа. А что? И он ответил, они уж давно пропали, и я не могу их найти. А потом добавил, ничего страшного, я, наверное, где-то их потерял. Я в печали вернулась в свою комнату. Это были любимые часы моего отца, потому что мама подарила их ему перед смертью. О, он никогда их не снимал. Куда же они делись? Догадайтесь я трех искать повсюду, и у меня появилось странное чувство. Когда Нолан навещал меня, он три или четыре раза ходил в туалет. Когда я спросила его об этом, он сказал, это моя особенность. Я не хотела смущать его, поэтому просто ждала его. Может, это он их взял? Сто Нет, нет. Он игривый парень, но он не вор. Я попыталась а выбросить это из головы, но не смогла. Подождите, как это не вор? Короче, какой не вор? Он вор. Он ворует людей, чтобы с ним познакомиться и потом взять у них какие-то дивиденды, деньги, подарки или что-то выкрасть. Он вор. И еще раз говорю, тебе показалось, тебе не показалось. Это не давало мне покоя, мне нужно было все выяснить. Итак, я снова поговорила с Тамар, спросила о Нулане, и не заметила ли она ничего странного в нем. Тамар была раздражена. Она сказала, что все в порядке, она будет очень признательна, если я перестану ее беспокоить. Мне было неловко, но я спросила. «Тамар, я обещаю, что это мой последний вопрос. Ты не теряла ничего дорогого в последнее время». Я думала, она повесит трубку. Она замолчала, а потом Загрузка. ответила. «Знаешь, если честно, я недавно потеряла кольцо с бриллиантом. Но, может быть, я его где-то забыла? Какой подлец! Я больше не могла молчать. Я все рассказала Тамар. Как Нолан использовал тот же трюк со мной, и как я подозреваю, что он украл часы моего отца. Она была в ярости от того, что Нолан манипулировал ею кажется, она еще больше... Вот эта девочка, она вот, мне кажется, даст люлей ему. Вот эта блондинка, мне кажется, она еще более яростная, чем вот эта. Это ходит дома, там что-то, а фиг с ним, пошел к черту. А эта стерва, мне кажется, номер ван, Она сейчас сын так навтыкает. Давайте же посмотрим на это. Зазлилась, потому что я с ним встречалась. Но мы решили отомстить ему. Однажды вечером Обожаю Тамар вместе. пригласила Нолана на ужин в шикарный ресторан. И во время ужина она пошла в туалет. Но перед уходом она сняла свой дорогой золотой браслет и положила его в сумку. Я сидела за соседним столиком, держа на камеру. Но к нашему разочарованию Нолан не пошел на это. Мы думали, что у него будет искушение украсть его, потому что он стоил тысячи долларов, но он ничего не сделал. Свидание закончилось и ничего не произошло. Тамар вернулась в свой дом вместе с Ноланом. Я поехала за ними, и сидела в машине, ждала, когда Нолан выйдет из дома. Я хотела поговорить с Тамар, чтобы продумать следующий шаг. Мне стало скучно, поэтому я зашла в Инстаграм. а Затем получила уведомление от аккаунта Тамар. Она вышла в эфир. Что случилось? Я нажала на видео. О боже! Тамар снимала Нолана. Она была наверху, а он внизу. Ага. Я увидела, как он украл деревянную статуэтку и спрятал под куртку. Начали появляться комментарии. Люди. Короче, он домушник. Он просто домушник. Он не сумочник. Не шныр вот этот, он домушник. Короче, пускаешь его в богатый дом, где много разного всего, где много интерьера, где много разных деталей, всяких штук, которых мелких, которые не сразу заметишь. Что Если бы он украл браслет, это сразу было бы видно, сразу бы его спалили. Он почувствовал опасность, но в доме он расслабился, но не тут-то было. Соцсети, трансляции нам на помощь. Ха-ха-ха. Ты деренолана. Но самым странным было то, что многие девушки узнали его, Некоторые из них говорили, oh. что Нолан был их парнем, And... и у них тоже пропали вещи, когда они были вместе. Он был профи. Я oh. позвонила в полицию, когда эфир еще шел, и они приехали через 10 минут. Нолана арестовали, и он вернул все вещи, которые украл oh. люди. Oh. И провел три года в тюрьме вместе со своими друзьями, oh. которые oh. помогали ему с похищениями. Когда все закончилось, я пошла поговорить с Тамар. Я хотела поблагодарить ее за то, что она сделала. Мой отец получил свои часы, он был счастлив. Я думала, что мы снова сможем подружиться. Но когда я позвонила, она ответила неприятным тоном. «Можешь не благодарить меня, ты все еще неудачница. Только не попадай опять в неприятности. Черт возьми, она никогда не изменится». Что вы думаете о моей истории? Напишите в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк подписаться на канал. Господи, я вообще сижу и думаю, и вот представить не могу вот сколько мужчин есть, которые манипулируют чувствами других девушек. Специально влюбляют их в себя для того, чтобы от них что-то получить. Вы только представьте, то есть как я сразу и сказала, вот эта вот история что ты такая же нежная, как вот эта роза, такая же прекрасная, цветущая, яркая. Слишком, слишком как-то по-книжному. Слишком по-книжному. Не стоит этому доверять. Я вообще всегда боюсь, когда все слишком идеально. Когда игра актерская просто достойна Оскара, я это вижу сразу. Не взять меня на эту романтику. Нет! Нет! Нет-нет-нет. Вот такая была у нас жуткая история. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, вы увидите скоро еще одну. Еще более жидкую, да. Это только начало. Подписывайтесь на мой канал. Люблю вас. И будьте аккуратны со своими сердечками, со всякими мужиками. Домушниками особенно. Пока.